Я думаю, поехать и купить «Ладу Весту» в соседний городок. «Лада Веста» на вариаторе, все как мы любим. Черная, я думаю, ну черная, вообще нифига гонка будет. Звоню Данилу, сообщаю ему радостную вещь, что мы собираемся ехать в чудесный город Боготол. Он, Он говорит, а что да? а мы будем делать там? Я говорю, мы едем покупать «Ладу Весту», Данил кидает трубку и не берет ее от меня больше.